Здравствуйте, меня зовут Асель Имайо, 37 лет назад я родилась в городе Павлодаре. Фамилия Имайо, которую я ношу уже 12 лет, японского происхождения. Мой муж японский архитектор и мы растим двух мальчишек. Я играю на скрипке с 7 лет и конечно это уже стало моим любимым делом, моей любимой работой. Моя профессия дала мне возможность увидеть практически весь мир, потому что мы очень много путешествуем, гастролируем. Я встречаюсь с потрясающе интересными людьми и играю очень много разнообразной музыки. В свое время с мужем мы организовали компанию, которая занимается архитектурным и интерьерным дизайном. И наши проекты успешно реализованы и реализуются в Казахстане и за, за рубежом. Недавно я учредила частный фонд «Арт Mirai, который занимается продвижением и поддержкой казахской скрипичной музыки. В названии фонда имя моего младшего сына. Мирай в переводе с японского означает светлое будущее. Я абсолютно уверена, что казахское академическое искусство достойно самого светлого будущего. Скрипы, как известно, способна затронуть самые тонкие струны человеческой души, а музыка способна сделать наше общество лучше и добрее. Также я считаю, что необъятность нашего мира дает неограниченные возможности совершенствования в любой сфере деятельности. И если ваши желания воплощаются в жизнь, значит вы делаете правильный выбор и вы на верном пути.